А можно ли со стороны психологии объяснить, почему человек все время тянет к эзотерике? Почему-то к по крайней мере, на тот момент. А, а смотри, какая вещь. Изначально ведь человек, кто это, что единая структура, верно? Он этого может не знать. Да? Он живет как материя, живет материальными вещами. Но ведь а, стремление к познанию, разум, да? стремление к познанию есть всегда и всем. То есть животные они живут, еще раз, только инстинктами. А человек хочет познавать. Правильно? Так всегда было. Был такой журнал, хочу все знать. Был фитиль, там, хочу. Даже, там, такое тоже хочу все знать. Было. Вот. Человек хочет знать. И это нормально. Это нормально. И поэтому, что знать? Скрытые его возможности. Смотри, что происходит. Сегодня факт о том, что наш мозг работает на 4-5%, ну, кого-то может быть больше, не знаю. Но что такое 4-5%, процентов? а где остальные 90-95%? Где они? Значит, они где-то есть. Поэтому уже чем интересно стать ясновидящим, яснослышащим? Кстати, мы идем туда. И люди сегодня уже рождаются, люди очень и очень неординарные дети. Вот. Просто мы забиваем своим пониманием, как... Им надо жить. Они же маленькие, они ничего не знают, а мы с там. И мы даем им свое объяснение, так как наши родители давали нам, а наши родители тоже такие же, ничего не знающие. Поэтому и растет ребенок в обществе капиталистическом, капиталистом, капиталистическим мышлением. В социалистическом обществе он живет социалистическим своим мышлением и так далее. Вот. А, противопоставление, да, а при тут капиталистическое, социалистическое общество, а при чем тут страны, при чем тут континенты. Когда-то жило единое общество, единая цель, божественной своей родов, а сегодня все, в том подало, к сожалению. Поэтому и тянет человека узнать о себе. Это нормально. А гипноз – это разновидность в психологии или более в эзотерике? Да? Трудно назвать гипнотизеры, будут по-своему называть. Я не берусь, скажем, давать какое-то определение, что такое гипноз. Во-первых, для чего он нужен? Что такое гипноз? Он для чего-то нужен, верно? Да? То есть можно с помощью гипноза вести состояние человека в такое состояние, где на подхорке, да, где он спит. Вот мы, когда спим, мы можем делать все, что угодно. Мы можем лететь куда угодно. Мы можем быть кем угодно, летать мы можем, все что угодно мы можем делать, да, когда мы спим. В состоянии человек тоже как бы спит, правильно? Вот. и тогда у него можно докопаться до его подсознания и увидеть некоторые причины, допустим, почему что-то с ним происходит, как лечит гипноз, правильно? А, вот. а как это назвать, не имеет, в принципе, никакого значения. Это средство какое-то не для шоу, кто-то занимается шоу, зеры и так далее. Там. Но это шоу. Вот сегодня человеку интересно шоу. А кто-то занимается помощью, помощью гипноза, да? Лечит с помощью гипноза, Поэтому смотря, для чего он нужен.